Как узнать, подходишь ли ты для магии, можно ли какими-то способами астрологически, нумерологически или еще как-то посчитать эти способности в человеке, при этом породу сила не передавалась. Да? То есть есть ли у тебя как бы изначальные предпосылки, стоит ли тебя этим заниматься? Вы знаете, я вам так скажу, натальная карта астрологическая, она вам как бы хуже ответственность. Хотите, что у вас есть способности к магии, хотите, что у вас нет способностей к магии, в зависимости от того, кто интерпретирует. Поскольку вся характерная астрология у нас сегодня основана на авистийской традиции, авистийская традиция Авесты, это как раз тот самый зороастризм, который очень четко определял свет и тьму, хорошее и плохое. Да? Понятно, что вся эта авистийская традиция она будет очень четко распределять, что есть хорошо, что есть плохо. Какое сочетание там домов, планет, светил хорошо для жизни для человека в этом мире, а какое есть плохо. Возьмите другую интерпретацию, которая иначе посмотрит, скажем так, на толкование, она вам даст немножко другие ответы. Поэтому лучше всего, если вы хотите астрально вычислить, есть ли у вас способности или нет, вы начинаете изучать астрологию сами, изучайте ее природу, ее источники, как бы отделяя зарастрийские верования от изначальных, например, тех же самых халдейских источников, которые лежали в основе той же самой евгестической традиции, халдейский, чумерский, вавилонский, до того момента, когда еще зарастризм еще не возник. Там хорошо изучали саму, сам, саму тему астрологии. И попробуйте разобраться с этой, этой, этой позиции, с этой точки зрения. Звезды, безусловно, вам покажут, что определенного рода способности есть. Опять же, нумерология вам покажет, что у вас определенного рода способности есть. Вы можете развивать дальше эти способности, именно их, какие-то определенные способности, а можете наоборот сконцентрироваться на том, чтобы развивать те, которые у вас еще совершенно не развиты. Вы в своем праве. Вопрос зачем? Вы хотите в магии успеха или вы хотите в магии знаний? Все зависит от цели. Если вы хотите успеха, развивайте то, что вложила у вас природа, и будет вам успех. Но если вы хотите знаний и объема, развивайте то, что у вас нет, совсем нет, не дано по природе. Да, как человек, который, например, плохо понимает математику, да, он может пойти двумя путями, он может забить на эту математику и стать чистым лидиком, да? а может сказать, как-то я не понимаю математику, что это такое за безобразие? А не понимаю математику, сейчас пойму. и начать в нее выгрызаться. То есть это два разных пути. Первый уровень уровень социального успеха, так называемый путь света, путь феба. Дала тебе природа, дали тебе убогий. Да? Вот есть у тебя определенные таланты, жизни. Такие люди имеют под собой некую достаточно четкую парадигму о том, что человек должен заниматься тем, к чему у него есть способности. Слышали такое? Да? Вот это вот как раз авестийская тема. Да? Вот понятие добра заключается в том, чтобы следовать по пути предначерпленному тебе Богу, тех же ахурамазлей, да? по пути света и реализации себя. Но ну, вторая, позиция, вторая позиция не предполагает социального успеха, потому что огромное количество времени займешь на развитие тех качеств, которых у тебя от природы нет. Значит, соответственно, ты не добьешься успеха там, где твой сосед, развивающий природные качества, уже всего достиг. И это выбор должен быть осознанный, потому что второй вариант ⁇ это развитие себя как целостной единицы. А значит, надо потратить время на недостижение успеха. Понятно, я объясняю? Или еще разок? Понятно. Понятно. Видите, как хорошо. Понятно. И это значит, надо смириться с тем, что ты какой-то период времени будешь совершенно неуспешным, но приобретешь определенную целостность. Вот фокус заключается в том, что магия, она связана в большей степени с состоянием целостности. Магия войдет в целостное сознание. Потому что нецелостное сознание должно компенсировать себя другим таким же нецелостным сознанием, ища в себе партнера в этом мире. А это привязка. То, что в магии недопустимо. То есть мы видим взаимоисключающие элементы. Если человек целостный, если он сам по себе представляет собой единицу, если он волей своей компенсирует недостаток природных знаний, недостаток природных способностей, в этом случае для магии он будет являться более привлекательным. Поэтому ответить на ваш вопрос так, как, вот так, как вы его задаете, да, в той форме, в которой он преподнес, да, если магические способности по природе, то я вот так вот ответить на них не могу. Да. Есть люди сверхчувствительные, есть люди сверхумные, есть люди с быстрым мышлением, но это не значит, что все эти качества являются основанием быть. Успешным в магии или быть талантливым в магии, это просто качество, которое говорят, он быстро соображает, он очень чувствительный, он умеет соединять несоединимое, да, но это еще не магия. Магия это когда все вместе, вот когда все это он умеет вместе, а вам ни один гороскоп не скажет, что вы абсолютно целостное лицо, потому что целостные сюда не приходят, сюда приходят недоделанные, чтобы доделаться. Так вот доделывайте себя до единицы, никакой гороскоп, никакой нумерологический квадрат и что-то у нас еще, ну, и прочие тесты, да, они вам будут просто не нужны, потому что это оценка по сути, да, как бы первичного теста, она показывает скорее, чего тебе не хватает, чтобы стать много. Потому что если астрологический гороскоп тебе рассказывает, что у тебя есть такие-то, такие-то, такие-то выдающие качества, стыдливо умалчивая обо всем остальном, что у тебя каких-то качеств, видимо, в противовесии нет, да, так ты обрати внимание на те качества, которых у тебя нет в противовесии, вместо того, чтобы гордиться, что тебя боги наделили какой-то определенной способностью. Это вообще не твоя заслуга, а твоя заслуга будет как раз наработать себе те качества, которых о боги не подумали, когда направляли тебя сюда. Вот тогда будет магия. Магия это целостность, магия это состояние нуля.